Всем привет, друзья! Лимончик, сегодня мы будем играть Five Nights Freddy, Freddy G, Ну что, погнали сразу. Первая ночь. Погнали. 12 часов ночи. Heads one. Что, день первый? себе, какой звук блин громкий. Алло? Так, все тут, Бони, Чики, Файди, Фредди. А что там она кексик держит? Дай, пожалуйста, по братски. Ну, по братски, дай. Алло, аллио, давай хватит молчать. Так, что тут у нас? Тут у нас вообще... Здраси, Фредди. Тут у нас и чего? Они тут стоят. Окей, окей. Здрасте. ты куда смотришь? Мне интересно, куда... вот Чики на меня смотрит Да, Сейчас. Чики на меня смотрит, а Бонни куда смотрит? Или кто это вообще? Бонни, ты куда смотришь? Пофиг Смотрит она куда-то и смотрит Ну и зачем мне сюда вмешиваться? А так, тут у нас все пуки Фредди беленький остался сам один. кто -то... Что там нафиг? Где эта музыка играет? Так, Фредди... Где они? Здрасте, здрасте. Бонни тут у нас в тупзилите. по чики. Стоит такой... Вот так стоит она. Э? Я поняла, она уже сама у меня камера выключена Ну, знаете, крутой анимация. Не круто, а реально. Анимация вообще супер. О, лайк. Фредди, зачем ты это делаешь, Здесь все равно ничего не делаешь? Бой не пропал. Его тут нету. Что ты на меня смотришь? Понятно, непонятно. Кстати, не здрасте, здрасте. Кто -то... ты? Что, ду... такой. Ты че, дур? такой? кто такой? Давай до свидания иди вжу. Нафиг, блин. Да ты, он еще и тут. Чика тут. Тут у нас шашот. Напоминаешь ты меня кого-то. Угу. Понятно, на кого ты меня напоминаешь. Ну так, ну нормально. Кто там переданул? Она тут исчезла. Тут никого нету. Он тоже... Меня не обманшь! Давай дверь закрой ка. Ну, что, в лифте родились? Стоит-то на там. Я испугался. Здрасте, здрасте, здрасте. Уходи, уходи, уходи, а где ногти? ты У меня, блин, завод кирпичей уже был, ты представляешь я уже богатый, у меня завод кирпичей уже, и вы тебя. Ну а если вам понравился ролик, поставьте лайк, подпишитесь на канал. С вами я был Ямончик.